А ты крещеный? Я пить не буду. Ребята, хоть кто-то должен вас откачать и вызвать. Интересно, ничего не понятно. Раньше о чем было. Вопрос это пищи. Причем онлайн. Что-то гульбанинная неделя, когда я уже даже не помню. Вы дегустировали гульбани? А парыши большие люди. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуй, конечно, здравствуйте. Нам нужно провести социальный эксперимент. В общем, если вы правильно помните, а вы смотрели ролик на розлив вот этих вот моих устойков, там я отлил несколько миллилитров 60-градусного спирта именно для этой концепции. И сейчас мы сравним, что вкуснее разбавить спирт соком или с тем с тех же концентрацией, ну, с, с тем же вкусом, Фрукта или, или настоять на этих фруктах. Но для этого нам придется чуть-чуть вернуться назад. Буквально в дегустационный ролик этих моих настойков он вот здесь и в описании. Да, он повсюду, мне кажется. Да, он повсюду. Он веет воздух. Сначала попробуем водку мультифрукт. Вернем и ностальджи. А не хлопнут ли нам, примашки? Отведаем водочки мультифрукт. Баюшки, я Мне кажется, 65 суком будет полотой. Там сахар будет, здесь сахар это а нет. Тут натуральный сахар, здесь, скорее всего, добавленный. Ну, давай, Иван, кстати, совершенно забыл сказать. Иван, ты же так и. Ну, вспомнил. Нет, вот эта штуку то попробовал. Ничего ну, такое. Ну. Зелье еще то, то как это. Паста карбонара из черного тельятеля. Из... Его нельзя вот додерживать то состояние, пока оно уже остывать начинает, оно превращается. В, большом... в общую массу просто. Это не, так не надо делать. Ролик на карбонару негро. С... с беконом Black Angus из мраморной говядины вот здесь и в описании очень классная штука рекомендую, не дешево, но а к и т тель но оно того стоит ну да, не поспоришь а теперь, чтобы дальше не затягивать процесс возвращения Спасибо, не... в недалекое прошлое яблоко виноград вот а есть, что? здесь видно, что есть. И яблоко. Это везло. мне кажется, это проекция вымышленная. Да? Ты что-то посыпал туда? Димидрона что ли? Заметьте. Не я это предложил! Ну. Давайте, смотрите, Пуси. Для вас, для на нас. А, не, ну это поприятненький, чем предыдущие, конечно. 7 фруктов они. Слишком много, наверное, сахара дали. Тут двух вполне достаточно нормально. Приступим, наверное, к замесу тогда. Мы... Давай попробуем сначала, да, вот сначала техническая часть. Нам надо соединить это все. У нас есть мерная ложечка, детский стаканчик да, и большие бутылочки. Так вот, я и говорю, к 150 я добавляю 50 и получается 40 градусная. Яблочный сок, пюре манго, апельсиновый сок, яблочный, пюре, банановое пюре, сок маркуги, пюре гуавы. Сахар или сахар, глюкозный, глюкозный сироп. Мультифрук же, вот, вот, мультифрук, сока, мультифрук, водяльный. Не, мы... не пугали людей просто, что Сейчас, сейчас мы попробовали разбавить сок. Соки все равно ну, нет сока. сока, там больше воды, чем сока. Вот, есть вот этот вот. Сейчас мы поймем, может, будет по вкусу вкусно. Или по сути вкусно. Смысл тогда, да, настаивать, если можно разбавить? Это смысл, действительно. Вложиться в, в продукты. Сколько у меня была тогда себестоимость? 10 где-то. Ну сейчас извините, тоже такая литровая тоже стоит. Сотку почти ну, да, 80 да, там да, и до 10. Давай понюхаем. Не, ну, пахнет томатным каким-то, да, вообще? Чем томатами? томатом? Томатом каком то Ну, соком томата кого-то пахнет он. Вот, Перемешка. Ну хуй, знает, он соком пахнет, вот прям. Ну прям на, томатом на, кого-то на, кажется, на, на но соли туда добавь и все, как коловомыри будет. Мне кажется, вот за время. По запаху. По запаху я могу сказать, что вот в моем Не мясо... пахнет теми фруктами, которые там вот прям расписаны так, что там вайя гуараха, мараха там и пюре сок. Ну, ну, ну, ну, ну чувствуется, что вот пюре, вот запах такой плотный. Вот, вот посмотрите на, на. Детское на пюре. По-любому. Ну, смотри, на трех лет. Это да, трех лет. Трех лет. Да, вот от 3 до 5. Да, вот за... яблочное пюре. За я видел 3 запах. до 5 сразу. Я, я чувствую. За такой... За распространение от 3D 5. Когда не утеряется, это первый признак. Первый признак последнего дня. Это просто сегодня уже хорошо накидано. Будет еще лучше. Жаль. Заходит вот именно в плане легкости. По-моему, даже тяжелее. Такой же миф. Ну чуть-чуть похуже, согласен. Тут спирт больше чувствуется, а тут большой. Душа. Здесь душа поэта чувствуется. Здесь душа, ёпто. Ёпто, душа. Здесь что, блядь? Бездушное пойло, блядь. Феромоны. Феромоны. Вопрос от подписчика. Вопрос от подписчика. причем онлайн. Вот это поворот! практически стримим. народ ты чего делает? Бухает или опять... Или опять очередная версия сериала «Выжить после Егоркиной Барматухи»? Вопрос. Вопрос. Ответа был сам очевиден. Вопрос. Он сам ну, себе ну, дал ответ. Вопрос нам поступил из Мурманска, а возможно из Ярославля. А, серия сериала. Если кто-то включился не с самого начала, а такие могут быть... Да да давайте промотовили. А вдруг какой-нибудь А вдруг какой-нибудь <свят> а какой Сергей из Ростова, мой лучший любимый подписчик, наебашит тайм-кода. Включитесь с такой-то минуты, ролик начинается вот здесь. Самое время написать. Ролик начинается с такой-то минуты, не благодарить. Да, убище, это я про тебя. Сейчас мы попробуем яблоко-виноград сок, разбавленный спиртом. Объективно За теперь и... да. завесим. 150. Кстати, напишите в комментариях, какой именно сок, какие буквы заклеены, какие слова приходят вам. Ну, ты меня что Запить соком лучше. Вот. <с> Просто достали писюрики друг друга похлопали. <с> <с> Шутка. Ну да, не разогнать себя никак. Если такой шутки уже. Оба, баба идет опять. Опять? Баба идет какая-то. Здесь у нас, в общем, получилось в итоге сороковник разбавленного яблока виноград. Давайте сначала ознакомимся, что нам пишут. Сок яблочный виноградный, восстановленный для питания детей старше трех лет, но мы подходим, к сожалению. Яблочный сок, виноградный сок. Всё, яблоко, запах чувствую в соке. Больше винограда виноград чувствую очень мелоди. Больше виноград да. пахнет видимо. этим, э, Чемным, который, не зеленый, а э, э, синий. Виноград есть на вкус. Нет, по в, запаху даже синий больше Ролик, кстати, на испанское вино вот здесь и в описании. Главное весело, как минимум. Давай сначала попробуем запах запахта. Бухом больше. Вот здесь бухом больше дает. Виноград, потому что она подчеркивает именно спирт. Да, говорю. потому что он сам бродимый. Давай. И чувствуется больше, да, да? Вроде разбавили, правильно? Не надо. Вот я, я думаю, что вот скрепка алкоголь с виноградом нельзя мешать. Это вот, это либо должна быть чаще, вот именно виноградная. Но с виноградом никакой алкоголь мешать не надо вообще. Я вот Я вот так вот думаю хорошая идея здесь, пустя самое пустя время... дает просто. Вот совершенно. здесь самое время упомянуть о том что для того чтобы нам сделать обзор на промышленную домашнюю э э чачу сейчас до да, завода тебя прикроет домашняя промышленная для того чтобы сделать нам на обзор на промышленные чачи нам нужно всего лишь чтобы вы мои дорогие зрители канала хотелось бы чтобы все были подписчиками но что поделать Мамка не разрешает. Да, рано а кому-то еще пить. А кому-то кому пальчиков не хватает. Поэтому вы можете. Вот на вот этот вот давай, Иван, как, как учили. Вот на вот этот вот номер. На вот Объектив. этот вот номер карты задонатить мне э, немного денег и мы запилим ролик на э, чачу. Делаем большой жирный обзор. Возьмем несколько видов чачи. Именно после вот этого вашего доната. Помогите нашему каналу стать лучше, а вам стать более осознанными и понимающими. Давай отведаем, сравним вот этот купаж, купаж, в, в, у нас купаж моей настойки мультифрукт с моей настойкой яблоко-виноград. Давайте, ребят, ваше здравие. ОСТАНОВИТЕСЬ! Ребаша цедра пизда вообще. Что ж, окусы ложь, взрослые знают, ой. Нет, я тебя, я тебя сейчас всему научу. Не, я да. сам не пробовал, но меня люди учили. И сексом. Тел... Они как с ональным сексом в порно. Я там не пробовал, но меня тебя учили. Ты не пробовал, но тебя учили. Да, да. Да. Это неоднозначно. Это печальный опыт, да. Я это... Ты не практиковал, но тебя учили, блядь. Что <свят> такое, такое, да? А теперь самое интересное. Мы соединили два сока. Мы соединили один спирт. Так. И чтобы подвести общий итог к э, купажированию, было же купажирование водка мультифрукт, настойная мною. Настойка, да, мультифрукт? Э, настойка яблоко-виноград купажированные между собой и теперь, когда мы уже продегустируем смешанные со спиртом на, до той же крепости, ну, попробуем и примем решение. Who is who? My father? Нам нужно попробовать такие правила и оптить. А... могу сразу сказать, мнение. Вот это все прикуривает от, натураль... от натуральных. Попробуем а запах. От натуральных Ананасом. Ананасом. Ананасом дает? Ананаса? Ананаса. Есть ананас Один ананас. Один ананас. Ну или маракуя, не знаю, что это. Мамы, ну, ёлочки, с похмелья попей сока маракуйя или ананаса, это, блядь, приговор, что тебе станет еще хуже, блядь, я Это плохо, Но мне просто вот с ананаса и с маракуйей просто, блядь, как с сахаром. Просто, каш... просто ананас похмелья, как кошачья моча, нахуй, вот прямо, блядь, один и тот же запах. че ты проводов накидал тут? Ну, черт, блядь. Живем. Одни провода, блядь. Я не знаю, снеудобно, но не прикольно. Уже столько. А, да? Да. да? Я про водочку. А я про.. Нет, кстати, вот сейчас а было корену. вкусно. Даже на Маракую было вкусно. Ну сыграли, сыграли одни друг друга. Я да? уже даже спиртоничаю. На два мини хотел изначально до дегустации. Не, по крайней мере это лучше, чем сок со спиртом. Здесь крепости меньше получилось. По-моему, я немножко про про прошкалил. Он потому... добавил оба. Он добавил оба в том-то Он добавил вот этот и тот. Получ... Получилось где-то ну, ну, в районе 30. Может быть чуть-чуть выше. А может быть нас вот. уже посетила четвертая эпичность. Эпичность. Ну что ж, а теперь, перед тем, как мы подведем итоги, если там семечки есть, там написано хуёвая хуйня про, про семечки. А да также можно про абрикосы или... Если так там не... есть семечки, они, блядь, они, блядь очень печально будут, блядь. Мы будем чувствовать себя с утра, если они попались. Дамы и господа. Надо поближе Перед тем, как по подвести общий итог. Прямо а... пешен ефта, блядь, просто, блядь. Да, да, данному нашему событию мы, мы сделаем... Давай, Иван, пока я открываю баночку. Апокалипсис. Апокалипсис. скажи свое мнение. Что было лучше для тебя? Водка, Классика ну, жанра. Спирт настойный. Вот... Куриц спирт с соком. Виностоки. Это гуд. Все остальное это. Водка-мультифрукт. Как нет. замечал нам капитан Дэма. Нет, Короче, на... теперь скажу я. Очень печально похоже. Теперь скажу я. Я продержу для Ивана интригу. Теперь скажу я, потому что мы подытоживаем. Break. Break. вот, Break. Мое мнение, Давай. когда они как-то как смешались, вот эти водка смешались водка с соком, два сока с, одной, с одним спиртом, это имело какое-то место быть, но это, сука, финансово невыгодно. В ролике на дегустацию моего настоя вы можете это четко понять. Потому что я там высказал себестоимость. По-моему, у одного вышло 110, у другого 130 рублей mm -hmm. за 0,5. Это было Здесь, сука, только на эту на 0,5 и... Сотка улетает почти на сок только. Да. Вот тогда это было съедобно. Когда вот они совместили друг друга вот, купажирование. Яблоко, виноград с ватчеллой мне лично... Ну вот прям вот ну, не зашло. Настойное зашло, разбавленное, ну то такое. Ну то есть ну, терпимо можно, если, если очень хочешь. Так что э, я продолжаю э, предлагать вам всем приобретать, собственно... Э, спирт и мешать его с да, сложными процессами. Э, главное брать проверенный спирт, э, проверенные ягоды, смотреть мой канал, э, узнавать рецептуры и... Теперь под это вот все дело. Сейчас мы узнаем, что такое рамбутан. Не знаю, насколько знакомы вы. Теперь, блинский, блинский. теперь хотя, бы, со... хотя бы попробуй один сначала. Теперь, собственно, рамбутан. Давай всех не подвергайте это опасности. Хотя бы один попробуй сам. Да, выглядит. У есть Выгля... у выглядит, выглядит рамбутан примерно вот как так. Селезень. вот. Селезенка. Что, что селезень? Селезенка. Выглядит как знаю. креветка Бухашка вялая. Вялая. В общем, это фрукт консервированный э, южноиндийский. Под этот, под этот фрукт, это фрукт он в сиропе Поверим, без семени? Он, он в сиропе. Что, без семени, да? без что семечко посчитали, Там что ведь ведь ведь ведь ведь ведь ведь ведь ведь ведь ведь ведь ведь ведь ведь ведь ведь ведь ведь ведь ведь вот ведь ведь ведь Селитка, жизнь, Так что нашу водку мультифрукт сейчас мы отведаем на финалочку к вам. Блин, под... больше напоминает, знаешь, оплова от Евгения? А, в ракушке. В ракушке есть в ракушке, в ракушке, в ракушке. В ракушке нет, у нее, как же она. В общем, за ракушек. Надеюсь, что под Короче, это Короче, ракушки вид... больше напоминает. Надеюсь, да. по то, что это видео выпущу я в 22.00 какого-то ни было дня, вы... Борисует, да, Вы будете просто... заниматься сексом раком. Бля, на вкус пизда, как какая-то... Как, а как, как ананас, как ананас. Обычный. На вкус Обычный Давай выпьем. Ребята, хоть кто-то должен вас откачать и вызвать спор. Да, по мне это маракуя. Ну, я уже, к сожалению. Так это что уже? Ужецкий. Ты вот запей попробуй теперь. реально ананас напоминает. Да, пиздо, мне вкусно. Ну, вкусно. Вкусно. Вкусно. Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Я хочу возмутиться. Мне кажется, в этом соке не было ананаса. В этом не было. Но нам знаешь, что вот здесь ананас. Вы его учувствовали, да. И здесь тоже не было Здесь не было ананаса, он придумал его на ходу. Ты попробуй вот сироп. не представитель. Я тебе клянусь, ты попробуй вот сироп. Вкус маракуйи вот этой, дропы, которая там. Может я ошибаюсь, но блядь, у меня вот блин припус анасы. Бля, а попробуем спирт добавить этим сиропом. Отличная идея. Замечательно. Поразительно. Гениально. 150 рамбутана. Ой. Нахуй это злодеем добыть. Чуть-чуть давануть еще вот этого огуречного строп стропсеевца, я не знаю. Придумай что-то вот такое вот огуречное. Под финалочку. Как я вам называю? Лайфхат. Выпиваем. Из самодельных стопочек из огурца выковрили середину, им же и закусим. Давайте, ребят. Действительно, почему меня? Так это работает на природе. Это оказался в лесу, в походе, в какой-то движухе. Нет стаканчика. Просто вычерпал середину. Ты один хрен не жишь семечки. Попробовал, закусил. Нормально. Поехал. А теперь мы с Иваном подведем итоги нашего всего сегодняшнего видео. Да, получайте. Иван, конкретный вопрос. Что лучше? Объективно. настойная или разбавленное? Одинаковый настойная. спирт. Настойная. Любая? Настойная. Любая. Даже в купаже отсосали обе соком, потому что сок там приоритет воды и каких-то концентраторов. А тут все на фруктах, все живое. Именно здесь я согласен с Иваном Единственный момент, где я чуть-чуть разошелся с ним во мнениях, я думаю, что вот... Э... Последняя сокка может была совместная с двумя соками, может она была ничего, но она была просто терпимой. Она не была... Она не, была, но она не могла поспорить все равно с оригиналом. Она просто была терпимой и имела место да, быть. Да, да. А эти две были противные. То есть она была на уровне близком, но все равно нет. И в итоге... Пальцы а... на сечениях... И, и в итоге, наш итог. Настаивайте на спирту. Вы знаете, какой спирт, какие вы вложили продукты. Цены какие... вы знаете тоже. Мы какие уже, вы вложили вот там деньги. Вот, и там вот уже все да. эти цены написаны. Разбавлять водку соком, спирт соком, это... Ну, себе дороже. Здесь, Берегите ёпта... здоровье, ребят, честно. Просто берегите здоровье. Да. Лучше закусать продуктами и бухать адекватное бухло, чем от себя ради пойла, прожигать тупо вечер. В общем, именно на этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся. Увидимся в следующих роликах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк нашему видео. Благодарите Сергея, моего сегодняшнего оператора, звуко-режиссера. Брависсимо. мы чуть-чуть Брависсимо! -чуть Спасибо дадим... за вопросы из Мурманска. Да. Наши подписчики из Мурманска. География расширяется. Расширяем географию. Не теряемся. Пока! Спасибо, <связанную> Не люблю, я просто чуть я, я, я просто пробовал. Это... как горница повелена. Когда не утеряешься от этих подеваний. последнего дня.